Али, когда-нибудь прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием, там в памяти твоей голубоокой, затерянным так далеко-далеко. Забудешь ты мой профиль горбоносый и лоб в апофеозе папиросы и вечный смех мой. Им всех морочу и сотни на руке моей рабочей серебряных перстней чердак каюту моих бумаг божественную смуту как страшный год возвышенный бедою ты маленькой была я молодою